В совхозе имени Ленина в прошедшие выходные отмечали День сельскохозяйственного работника. Этот праздник людей, чья жизнь целиком и полностью посвящена сохранению земли родящей, экологически чистые и полезные продукты питания, по праву заслуживает особого внимания. Культурный центр совхоза имени Ленина под руководством Сергея Потапкина организовал и провел в этот день сразу два мероприятия. В 14.00 на территории прудов для детей и родителей устроили множество развлечений. Помоги, помоги чуть-чуть, помоги, да пойди, помоги, помоги, помоги, давай, давай, давай, давай. Самый маленький пошел участвовать. Да, да, да. А глаза-то какие веселые! Стоп, стоп, стоп. Спортивные состязания и эстафеты сочетались с рисованием на асфальте и бесплатным угощением. Яблочки в сиропе, попкорн и другие угощения были в доставке. С праздником всех! С праздником! Мы, конечно, не работники, да, но сочувствующие, и поддерживающие. поддерживающие тех, кто работает в поле, собирают урожай. Яблоки. Благодаря тем, благодаря кому и дети наши знают, что, что такое натуральное молоко, прекрасная ягода. Гордимся тем, что живем рядом с такими людьми, которые до сих пор в наши тяжелые времена опашут землю и не уходят со своей земли. Поэтому для нас, жители совхоза, это тоже большой праздник. Всех поздравляю три корзиночки, вам нужно будет прям встать в этот кружочек, встать, встать в кружочек и рассортировать, рассортировать фрукты, овощи. Ничего сложного же нет. Множество эмоций ребятам дарила игра в дарс и викторина на знание овощей и фруктов. Поздравляем всех с праздником! Здоровья. Всем счастья, здоровья! Все Поздравляю с праздником! Всего самого доброго а уже в 17 часов дети дарили позитивные эмоции родителям. шикарный концерт состоящий более чем из 20 номеров провел культурный центр на сцене 548 школы умилительно выступал садовник напомнивший всем маленького павла николаевича грудинина спасибо вам, дорогие друзья за ваши обуви сегодня очень много артистов будет появляться на нашей сцене я хотел бы вас запомнить еще с одним нашим артистом Скажи мне, дорогой друг, кто ты? Садовник. А чем ты занимаешься, садовник? Расскажи нам, пожалуйста. Землицы грязные, не страшусь, Работа для меня отлада. Везде в саду я копачусь, Короче, я директор сада. Погуляй за голову. Посмотри, что там растет. Сели фуки, там дозели. Сели овощи поспели. Мелик лезет, не вдевай, Микро, милый, улажай. Спасибо, спасибо, дамы и господа. Сам же директор ЗАУ Павел Грудинин поздравил всех собравшихся с праздником и выразил уверенность, что это нужная профессия сельскохозяйственного работника Будет и приять пользоваться уважением среди людей. Поэтому я вас поздравляю, желаю здоровья, счастья. Ну и то, чтобы у нас не только расцветали сады, земляника, но и расцветали наши дети, которые прекрасно сегодня выступят. Я уверен в этом. Спасибо вам большое. С праздником здоровья. Оба мероприятия провел замечательный ведущий, потомственный совхозец Александр Губанов. Делали э, такую вот анимационно-развлекательную программу на территории прудов. У нас там детишки с таким удовольствием собирали картошку в интерактивах, которые мы делали, картошку, морковку. Вот, мне кажется, их вот в помощь собрать человек 50, и с урожаем мы справимся даже с опережением графика. Закончился концерт исполнением неформального гимна нашего совхоза, слова и музыку которому написал наш земляк.